Tomorrow we're gonna kill that shit, kill that club, bro. Yeah, let's go game. Yeah. Yeah. I. Yeah. What? Yeah. Yeah. Uh. What? A couple of forgets about culture. This is a big sin. No, I'm at risk. What? У меня есть снег, фиш, скейл, блеск, я блетаю, дерзко. Парни забывает про культуру, это больше грех, но у меня есть запасе то, чего нет у всех. Мне не нужен свой у меня есть снег, фиш, скейл, блеск, а, я блетаю. Себа круг смотрит, жду когда сделал первый шаг, если рассмотрел, значит ты увидел шахмат. Нам с тобой не по пути, так что, сука, хватит, но ну дети закинул в саны не меньше пяти перепил сверху лина, бон пяти. О, мой бог, мои парни, заперти. Монтая срок, нам, нам никто не запретит. Ловить удачи, слю, слюдоту заебись. Если не звишла, бой ты, извини. Ты живешь кредит, ты же был бандит, Не опускай руки вниз, ныгай, не ны гони. Все нормально, пока твоя жопа не горит. Твоя жена еще раз сучка, я ее купил Мне не нужен будильник, дай в рутине. мультик, ну погоди, Фокус, фокус, я уже все скинул. Великий гудини, много волшебства последнее время бы все уныли. Твой мир, твой стиль, твой флоу, Нэйк, выдь с него пыль ты До сих пор не понял, что тебя ждут впереди, же манжей бой, так что лучше пристегнили мне, мышал Гадов старт. Пристегни ремни, лови лишь этот миг Перед нами необъятный мир Не знаю, может, будет лучше, есть. Yes. Yes. Но если хочешь, то полетели вместе Не знаю, может, будет лучше, есть. Yes. Yes. Но если хочешь, yes. то полетели вместе Эй, парни, забывать про культуру Это больше грех Но у меня есть запасы то, чего нет все. всех Мне нет нужен свой I'm fish scale, blest, I'm a bad the this shit is hard as a motherfucker Man, I'm telling you, this shit is hard as a motherfucker, bro. You know. Jesus Christ. Damn. Long way. That's what we ride. That's how we rockin' in this bitch, You know what I'm saying? We laugh. Long way. Yeah. Bro, you know what? And gasi, все, gasi не показывает, не показывает. No, no, no.